производство это про философию проблем когда начальник становится не начальником который сел над человеком и погоняет его а это его учитель организатор который отвечает за то чтобы сотрудник делал э, и получал результат такой как организовал этот начальник Если взять в среднем статистические данные по предприятиям, которые уже реализовали, то обычно идет рост производительности в среднем, еще подчеркну, в два раза. Снижение незавершенного производства тоже до 50%. Загрузка оборудования повышается до 85%. То есть результативность от нас проекта очень высокая.